Мне незнакома Боль утраты Любимых, не вернувшихся С войны Спят вечным сном погибшие солдаты, Им не узнать сегодняшней весны, Им не узнать сегодняшней весны. Состы в вечном карауле топор, У могилы братской И тополиным пухом Сделится земля Как много крови в ней солдатской Как много крови в ней солдатской Жизни защищая, свой лучший дом, свой край и всю страну. Они уже еще и нас не зная, пиши на смерть, чтобы убить войну. И на смерть, чтобы убить войну Застыли в вечном карауле тополя На Тобелевском у могилы працгай И тополиным пухом стелится земля как много крови дней, солдатская. Как много крови дней, солдатская. И отвечая памятную дату. Победы день. Погибшему солдату, оберегать родной земли, покой, оберегать родной земли, покой, застыли вечно каравулита поля. А нобелиском у могилы брат гай и топоринным пухом стелится тебя, как много крови дней солдат. Полиным пухом Сделется земля Как много крови в ней.